В Казанском университете состоялось открытие симпозиума по прецизионной медицине. В его проведении принимают участие ученые КФУ, представители университетов-партнеров, исследователи из Вашингтона, научно-исследовательской сети Великобритании в России и так далее. Само название заседания уже говорит о том, что главный тренд состоявшегося мероприятия является прецизионная медицина. Ученые уверены, что данное направление сделает бессмысленными даже самые распространенные терапевтические методики. Наступает новая эра узкоцелевого точечного лечения. И ключом в эту эру служат такие технологические прорывы, как наночастицы, охотящиеся за раковыми клетками или убийственные для вирусов лазеры. О том, что из себя представляет прецизионная медицина, нам удалось узнать у проректора по биомедицинскому направлению Казанского университета и директора Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрея Киясова. Это и персонализированная медицина, это и доказательная медицина. Вот. Поэтому вот это такой гибрид, и это новый тренд в медицине, когда идет не просто персонализированная, а и доказательное, с учетом и окружения, и экологии, и гигиены, и всего прочего, так сказать. То есть, ну реально, это на самом деле персонализированная медицина, точная, на, на научных данных, для лечения какой-то патологии, либо предупреждения какой-то патологии. То есть, основной смысл как мы можем использовать современные геномные данные, омиксные данные, для того, чтобы составить максимально полную картину о конкретном пациенте. И врачи могли бы принять решение, какие лекарства существующие или экспериментальные могли бы этому конкретному пациенту помочь. Участники симпозиума имели возможность представить базу знаний и зарубежный опыт в развитии прецизионной медицины, обсудить подбор лекарств и рассмотреть успешный опыт научных программ. Белых пятен, как вылечить рак, практически не осталось, по большому счету. Конечно, есть какие-то еще места, где надо работать, но как лечить рак, по большому счету, все знают, значит, в ученом мире. Доктора этого не знают по многим причинам. Наука развивается слишком быстро, у них не было образования, они получали давным-давно. Чтобы проанализировать пациента, нужны большие программы с большими знать, как им пользоваться, и большие базы знаний. Значит, по всем этим причинам главное сейчас как бы внедрение всех этих знаний в практику, в клиническую практику. Это одно из первых мероприятий такого уровня и в Татарстане, и в России, где поднимаются вопросы, обсуждаются вопросы прецензионной медицины. Вся проделанная учеными работа подтверждает то, что лечение от рака действительно существует, а прецизионная медицина предоставляет ученым новые возможности создания препаратов для лечения не менее опасных болезней. Работа симпозиума продлится до 12 сентября, включительно на площадке Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.